Всем привет, дорогие друзья. Всем привет. С вами не совсем как обычно, но мы решили записать такой обзор на варкапчик. Вот, я этого энтера Enter, наверное, в курсе. И вот. Еще а уже. я Москаль. Я писал да. обзоры года 3 назад в последний раз, но решил вернуться, так сказать, к стокам. Да. И заберить обзорчик. Короче, мы. Это у нас. что у нас за карта вообще? Это у нас Warcap 377 на карте Beautiful Ellen. Типа, наверное, красивые. Эллен, пришельцы? это, наверное, да, типа пришельцы, только почему-то А на конце, это получилось Алена, красивая Алена Красивая тоже Вот, ой, что-то, что-то, да, что-то я по привычке начал бегать по карте Давайте, не знаю, кто-нибудь по ней поползает, Давайте сначала поползай Ну, я сначала покажу, потому что я играл ее много, ну и занял первое место Вот, для начала, значит, пройдем медленно вот, мы видим, что батлсвит с плазмой и широкий старт. Ну что можно делать? Можно делать преджампы всякие, бусты и прочее всякое непосред... непотребство в ЦПМ физики. Но а попробуй как пройдет. на бас пройти карту до финиша вообще. Да, я просто покажу все элементы пока. Здесь мы прыгаем по падикам с дырками. Вот, да. тут у нас большая пропасть, нужно разогнаться. Если ты в ней пойдешь, то что? А -а Зеленая жижа, мне кажется, она меня убьет. Да, она убивает. Да. Пай, и он пад... Падать нельзя. Вот, пазики, падики, плазма, плазма. Какая-то... Ты кокошка. сейчас регира вырубил же? Да, вырубил. нет, нет триггера. Пока не вырубай, хорошо. Ну, тут кое свечение. Так, одну ракету дали. Да, здесь плохо Что? было видно, но как бы при входе вот в эту штуку дают одну ракету. Зачем она нужна? Да, зачем... Зачем нужна ракета вообще? <laughs> Я просто думаю. Типа... И сюда как-то с ней. Ну Давай попробуем. Но как бы. Ага, тут у нас какая-то рампа, и нам куда-то туда. Но mm -hmm. у нас же есть дорожка и там. Хм. Да прыгнем ли мы? Да. прыгнем. Да, да, О, он... слик. а тут слик. То есть можно было просто по этой сне разогнаться и тут нас сликать. Интересно, интересно. <laughs> Ладно, допустим. А тут в 3 рампа, тут скошенный угол. А, ну, как бы намекаю, да, что нужно разогнаться, упереться сюда, сюда и подняться так, да? Ну, давай попробуем так сделать. Чисто по правой стороне. Так, надо спейсить, будет работать еще. Проченько. Хотя, да, важно так. То есть, так, нужно забить ну, на ракету. А как-то так а, можно а заплазмить. подкидывал здесь. Хм. Можно как-то... Вот О, здесь можно заплазмить. Да. Так, тут зеленая жижа, нам туда. Тут какая-то дырка. Но ну, а тут я открою секрет, все заклиплено, поэтому никак не залететь туда сразу. Вот, поэтому просто переберем туда сразу. А, у нас сняли все оружие, мы падаем. Нам дали две ракеты и покажи это слик. У тебя включен слик? Нет, не выключен. Я забыл, какая команда там. skr, Сликс, Дроу, что-то там. Yes. Uh... По-моему, у мддшный вот. какой-то. Не, у меня у меня же этот, у меня не idf.e. E. А, ну ладно, uh... в вот тут слик, это важно, потому что можно тут набрать лишнюю скорость, uh, для того, чтобы... Пройти карты быстрее, наверное, логично. А Видимо, какое-то свечение наверху. Нам, у нас две ракеты. Ну, понятно, что нужно делать 2х. Как бы с разгона оттуда, сверху падаем, большая скорость, делаем 2х сюда. А, если не получается, мы делаем гранату. Оп, тихо-тихо-тихо-тихо. А, попадаем опять без оружия. Вот, нас даже отняли, у нас все патроны кончились, но нас просто все отняли, поэтому вот так, даже если там что-то набирать, все равно тут ничего не остается Если мне посмотреть, я... да, видно? Оп. оп, видно. Да, а, а да видно Видно Г, а... да, но он не везде ловится, то есть я, чтобы не фейлить, я сохранюсь, я сохраню позицию Так, а он тут не ловится. Я вначале не мог понять, а где же он ловится, ну, как бы, не будем томить, он ловится вот тут -то. Нам тут глаз, ну, мы зажимаем, собственно, выстрел. Ой-ой-ой-ой, тихо. Нам по пересечению здесь триггер Где-то здесь он есть. Вот он, он здесь вот. Дают ракету. Сколько-то ракет. А, они даже что. Тригер. А, это чекпоинт, наверное. Или что это за триггер Он И он по-моему набирается. Отбирает. По а вот а, ну, тригер может, дает ракету. Вот ракеты, угу. вот да. Так, еще бы не упасть отсюда. Значит, видим, что опять оп. Много обувь круто. И нам непонятно куда пустота вообще кромешная давай прыгнем посмотрим хоть ой ой нам куда-то туда и что я отсюда никак не выберусь а мы тут были то есть можно обратно сюда вот и можно так тестить мы посмотрим ну, как-то вот сюда можно можем добраться Ну, хорошим тут можно делать либо звоп, чтобы добавить сюда, Потому что тут, как бы, этот эполатор находится ниже Поэтому нам нужно делать горизонтальный, точнее, диагональный вербаунс, чтобы лететь по диагонали Технически тут, можно, все, вот, там, где ты находишься, можно и хоп делать обычно Хоп с ракетой Вот там, оттуда? Да Единственное, что ты в окошко не попадешь, а только на нижней часть. А, ну сюда. да, кошка-то пока, погоди, что ты Спалерит он. Так, тут у нас такое окошечко, да, видим слик, нам дают хейст, куча ракет. Так, а, ну тут, значит, у нас <ос> что? какие варианты, я посмотрю внимательнее. Куча слика. У нас тут рампочка, рампочка CPM, рампочка вакутришная, она, по-моему, напрыгается, если они. Да, она прыгается, поэтому... Я не знаю, зачем так делать. Ты как считаешь? Я просто не эксперт в Акутере. Ой, mm -hmm. подлак. А, вот есть и рампа в Акутере. Точнее, она, ну как подразумеваешь, что на 3 нужно делать ее прыгущей или все-таки, чтобы она... Да, сликалась? там все равно. Ну, если она сликом покрыта, нормально вроде. Она должна быть... Ну да, слик есть. Ну хорошо, значит, проходим. Если дальше. ты упадешь, то ты ничего не умрешь? А, сейчас посмотрим. О, Меня просто обратно депортируют. Ну сегодня да, можно лететь, можно сделать вот так вот, опа, и я не, не хотя совершенно этого залетел наверх куда-то в решетке и мы тут видим еще какую-то поверхность и тоже слика, хм, то есть теории, может как-то оттуда залететь сюда, будет ли это выгодно? Вот еще вопрос. А так мы получается вот снизу залетаем, да? Угу. Ага. И у меня закончился хейст, финишировали карту. Так, тут какие-то рамочки на потолке, от них можно, в теории, отталкиваться для скорости Еще рамочки, такой заворот, заворот на, получается, сколько получается на петлю целую, на 270 градусов И это у нас финиш Финиш! Вот. Такая, да. Вот, да, такая вот карта, практически rocket run, если не считать начало, вроде, да? Mm -hmm. mm -hmm. Чё, давай я вот. поползу чуть-чуть подетально расскажу ну так. давай я пока по расскажу все-таки в ЦПМ, ты потом в 3 покажешь и раскрышь некоторые секретики на этой карте. В смысле? В смысле, кто будет показывать основное? Хочешь роутку? Хорошо, давай, мы обзор. давай показываю роут. Так, я не знаю, я могу рассказать, как здесь что, и показать вариации роутов, ты можешь там, не знаю, быстро показать, попробовать что-нибудь пройти. Я, ну, я, конечно, волнуюсь, но попробую. Так вот. Вначале у нас э, такая большая платформа, здесь есть несколько вариантов прохождения, то есть, э, если бы это не было плазмы, чуваки бы начинали где-нибудь отсюда, сделали бы вот такую вот фигню, циркл и начинали прыгать, то есть, как бы, есть место для распрыжки, для всего остального. Но так как у нас есть плазма и куча места до старта, то есть, вот он, триггер старта, мы можем сделать, не знаю, ГБ здесь и идти туда дальше. Мы сделали ГБ, Да. Да. То есть мы здесь делаем ГБ, еще ГБ, еще ГБ. Можно вообще все иметь ГБ наделать кучу всякой фигни. Вот. Если включить эти, как он называется, клипы. Я здесь включу. У меня клипы чуть-чуть по-другому. У меня они не прозрачные совсем, чтобы можно было показать. То есть здесь, например, если зависит вверх, то все заклиплено. Никуда не залезть. Стеночки, стеночки, стеночки. Ничего нету. А дальше здесь у нас ну, как здесь дырок нет да здесь вроде бы дырок нету. здесь два варианта прохождения либо справа либо слева вроде бы можно здесь про... ну, плазмить или просто перепрыгнуть здесь нам дается ракета мы ее <свят> или юзаем или нет Здесь у нас рампас, который можно туда залетать Либо мы можем... Да, я про это не сказал, что можно здесь залетать, кстати Да, то есть если хорошо разогнаться и использовать эту ракету об стенку Можно сразу вот туда наверх в дырку залететь Единственное ну, то, что... или не использовать ракету, кстати говоря Можно не использовать, да Скажу. Но технически там дальше ее все равно отбирают Я не знаю, где ее можно завязать, только там стенку -то снизу Здесь у нас ненужный слик но наверное, в АК-3 нужный, я в АК-3 почти не играл а, можно залезать либо вот здесь вот сбоку, либо здесь через эту стеночку, то есть вариантов опять не так, чтобы много Здесь мне показалось, что ли? Сейчас, э, 76. Да, здесь стеночки, ничего нет, дырок нету, здесь тоже дырка заклиплена, ничего нету Да, там вепон клипа нету, по правой стене не проплазмить, поэтому только ну, по левой Вот, ну технически мы, вот эти вот, вот эта вот штука, я не знаю, кто и зачем ее придумал но Почему я толкала вперед, наверное, как бы. Да, это чтобы отсюда толкала вперед, но на самом деле она очень неудобная. Я столько раз об нее вот здесь вот головой бился, когда пытался залететь сюда. Она, ну не знаю, ну все равно мало помогает. Она очень раздражающая. Ну, И вот эти бывает? вот палки нельзя по правее полететь, на ней тоже раздражают. Ну, в общем, карту так сделали Здесь мы, если включить, опять же, триггеры Просто пролетаем, либо прыгаем здесь, либо через верх Здесь нам дают ракеты И, по-моему, как называется, чекпоинт здесь Дальше мы летим вниз Опять же, либо утыкаемся Здесь да. дают, разве а они внизу и пониже? А, не, ниже дают а Зачем здесь два триггера? ниже, ниже. здесь, здесь инет отбор и чекпоинт а, то есть их так сделали Ну, проверим да, да, да, да вот первый вот первый чекпоинт, второй отбор а, Вот, дальше мы летим вниз, дают нам вот здесь вот ракеты, вот в этой штучке И у нас падение вниз, свик. здесь мы вроде как стреляем ракетой, делаем 2Х и летим вверх а, Технически здесь я сразу начал искать какие-то варианты, ну то есть, а, чем мы сделаем 2Х, летим вверх Касаемся головой вот этого триггера, потому что здесь у нас Кстати, вот... Заметьте, как триггеры расположены херово. Здесь их три можно штуки. Можно сделать так, чтобы облететь нижний триггер и залететь в верхний УТП Я сохранить Я хотел сейчас договорить. Во-первых, а, здесь да. три, три триггера. То есть один, по-моему, чекпоинт, второй дает ракеты... Нет, второй отбирает, третий дает ракеты и следующий телепортирует. Или как-то они в каком-то порядке расположены. А Я если но да. скорее всего первый отбирает, я не помню точно, это и не важно наверное. Короче, мы влетаем вот в этот триггер, верхний нас портует на самый верх И дело в том, что когда нас портует на самый верх, то у нас э, остается в руках ничего Да, ничего, и мы должны с него прыгать сюда Но если мы здесь сделаем как-то хитро 2х э, и залетим, вот например, выжмем кнопочку вперед Потом здесь пережмем назад, и как снемся вот этого триггера, то у нас останется наше оружие. И получается то, что если мы как-то заберем, например, вот эту ракету, возьм... подлетим вверх, коснемся, вот, не знаю, залетим, например, сюда. Здесь можно потом вот так вот хитро спрыгнуть, и, оста... и чтобы оружие осталось, не, не добралось. Как считаешь, ты был задуман или так? Я думаю, это немножко не додумал. Я думаю, что он вообще странный, потому что если ты делаешь несколько триггеров, то сделать их поплотнее. Или сделать их одинаковой длины, чтобы... Ну тут я на самом деле не эксперт, но и за клип, с другой стороны, чтобы вообще нельзя было никак облететь. Просто положи ты клип. Надо было одним триггером делать. В один триггер напихать несколько штук, и проблем бы не было. Просто один и телепорт, и чекпоинт, и отбор оружия, и все, проблем нет. Это может отсылка к западлову в 2016 году? Не знаю. Так, дальше мы оказались вверху, и у нас, опять же, варианты, сделать э, хоп здесь, с плазмой, и который нас плазмим вверх, оказываемся вверху, с триггерами, да, которые... Да, плазмить лучше, по боковой стене, потому что спереди что у тебя я... получается дверь там, и по, а по боковой да. стене ты можешь сразу плазмить вертикально, ну, не теряя времени. А... Да, сплошная просто. вот здесь дальше нам нужно технически можно и через вверх лететь вот таким вот образом не да. делать там хоп но у меня получалось то что это медленнее то есть выгоднее шанса будешь где... поверху ну здесь как бы короче путь то есть отсюда сюда единственное то что вот ты врезаешься вот в эту штуку у тебя скорость уменьшается и все плохо то есть, э, вроде бы, снизу, так как делается хоп или звоп, он тебе намного больше даст горизонтальной скорости. А что еще хотел сказать? Долго думал, как здесь срезать. Вот отсюда, то есть мы оказываемся здесь, мы падаем вниз, наверх и оказываемся вот здесь вот, наверху. А потом опять же сюда делаем оп и летим вот туда. То есть, вроде бы, что-то с этим можно сделать. Я очень долго геморроился. Думал, что здесь можно сделать. Придумал, как через 2х, как я уже говорил, облетать, то есть брать вот эту дополнительную ракету, прыгать через верх, вот таким вот образом, цепляя, заходя сюда. Вот в этот. А можно не брать, зачем? Можно просто разгонаться так, чтобы ну, пустить 2х и просто облететь. Если а отсюда, чтобы попасть наверх, достаточно сделать рже вот куда-то, вот сюда. Тогда. И мы окажемся наверху. Uh, так вот, если включить клипы и триггеры как хорошо присмотреться, uh, сейчас клипы, триггеры, вот как оно все выглядит, то нам нужно по идее перепрыгнуть сюда. <смех> Чё-то не работает клип какой-то странный. Общем, uh. Вот. Uh, Здесь я решил положить клип, значит, понятно. Да. Понятно. В общем, либо вот обратно вот сюда, то есть вот туда вниз. Я долго, долго присматривался, и потом... Нет, вот здесь можно упасть в ТП. Чего? Здесь справа клипа нет, можешь упасть. Вот здесь я знаю, да, я могу упасть и оказаться вот здесь наверху. Ну, просто странно, почему слева клипы на триггере есть, а здесь нет, что за бред. В общем, если присмотреться, то можно заметить то, что вот эти вот триггеры, то есть вот этот триггер, вот этот триггер торчат здесь немножко. И получается то, что если хорошенько попробовать, то есть можно попробовать, например, вот... Здесь не да, получилось, он, а он, если он, сюда он, попробовать, он, да, он. зацепить вот этот триггер, оказаться сразу наверху. Вот это прям очень большая среза, косяк мапера, я предполагаю, что это косяк мапера, и который позволяет сразу не прыгать туда с плазмой, не подниматься, а просто сразу взять и протонуться наверх. Вот. А как ты считаешь, он сделал именно разный триггер? Посмотри внимательно, то есть справа нельзя запрыгнуть? Ну, можно, запустим. можно, но очень сложно. Он ну, а, да, так... Там он... просто совсем просто запрыгивается, а он... тут сложно Да, и он вот... торчит немножко, Ну я не знаю зачем Я предполагаю то, что маппер хотел вот этот триггер сделать, чтобы он был над клипом Но из-за того, что они у него были прозрачные, их очень плохо заметно и все такое и здесь должно было быть то же самое, но он почему-то еще ниже его опустил И вот такая фигня получилась Так что здесь можно прыгать и вот, вот такая вот карта типа Здесь я могу падать вниз? Да, могу, надо же то есть как-то так. Перейдем более Что можно здесь сделать в этом месте В этом месте есть, как я уже показывал, несколько вариантов дальнейшего прохождения. После того, как мы оказались вверху, у нас есть три ракеты, но у меня чуть больше, но это ладно. И да, вариант номер один прыгнуть через верх сороже, вариант номер два сделать как обычный человек хоп. Запрыгнуть сюда, я не знаю, как тут так вот проходить Вариант номер три сделать... Ой, точнее, обычный Это хоп Но что-то у меня высоты не хватает Возможно, если рокет запустить заранее Ой, не получилось Рано, стрельнул Да нет, зачем? Может, не заранее? Их! То есть можно с хобом с двух ракет А, тут больше высоты руки так-то Так что тут так не залетишь Тут выше, С одной ракеты не залетишь их Только с двух или еле. Я не потастил Оп, с двух получается Здесь какая высота? Чего? Минус 482 А Рокет у нас делает... 376 да. то есть 100 на 100 юнитов не хватит одной ракеты вообще никак то есть двух до да, можно залететь вот как я сейчас 22x залетается сюда и дальше как обычно поэтому к сожалению, сбоку вот эта штука не облетается, вообще никак. Здесь клипы прямо от стены от, до стены. К сожалению, узкая, да. Но если можно было облетать, это вообще ужасно. выглядит снаружи, как будто ты летишь, и он тебе туда. Ты можешь здесь разогнаться, сделать даблджамп, и типа все срезать нафиг. Но на самом деле нельзя, потому что здесь все заклиплено стеночками. Ничего не пролететь, и все плохо. А, ну, в смысле, плохо. Ну, в общем, вот так вот. Тут, а... тут нормально, по крайней мере. Да, нормально. Нам нужно в эту дырочку, и чтобы туда попасть, мы либо делаем 2х оттуда как-то вертикально, и пытаемся залететь, либо делаем хоп, либо вверх, либо звоп, либо 2х звоп. То есть, я не показал варианты. То есть, просто вариант делать звоп. Вот как-то вот таким вот... Ой, не получилось. Надо звоп с ракетой. То есть мы зажимаем звоб, делаем рокет и там вот таким вот образом каким-то залетаем в дырочку. А, вариант номер два сделать 2х со звобом, как я уже показывал, то есть мы прыгаем... Ракета, звоп, ракета И летим вот так вот Как-то очень быстро а, Да, у тебя всего одна ракета и Три ракеты, ты тратишь 2х на звоп И одна тебе только для коррекции движения Да, летел. я сейчас э, вот эта лишняя была Я вас нормально залетел а Здесь нам при влете Если мы летим на большой скорости Нам нужно очень-очень быстро туда добраться Мы здесь либо сликаем Эх, не получилось Мне кажется то, что... Ну, большинству, наверное. То, что проход через вот это вот через решеточку, он намного медленнее, чем э, пролет через низ. Эх, Мне не кажется. Действительно да, медленно. Я есть... тестил, не помню, насколько, но медленнее прилично. Да, нужно не забывать то, что у нас здесь имеется хейст. То есть мы ракеты можно шмалять очень-очень быстро. То есть рокет, рокет, рокет, рокет, там, не знаю. И очень-очень быстро все это пролетается. Да, было проблемой выстрелить последнюю ракету, успеть от первого от первой стенки, mm -hmm. потому что при большой скорости не успеваешь. Даже сейчас Enter не успевает. А поэтому нужно было делать ракет джамп чуть раньше, соответственно, mm -hmm. ракеты стрелять об стену раньше, и... понятно. Вот. О, успел прям в краю. А был джамп наверх и вниз. Да, здесь... Э, ну, судя по вот такому прохождению, проход через вот эти вот дырочки, он как-то медленнее. Uh, да, возможно, он, если бы там был один стрейф, что-нибудь бы давал, но мне кажется, что вот эта штука бесполезная, потому что ты здесь зачем-то в бок залетаешь, потом туда вниз, если можно просто с кучей ракет сделать рокет, рокет, рокет, рокет и все, и финиш. Как бы вот он, финиш триггер. Вот. А, на финиш можно сделать буст. В принципе у тебя есть хейст, а буст с хейстом, как вы знаете, эффективней я на финише буст Подожди, подожди Да, брампу. рампу ГБС, ракеты Где я? Как я здесь оказался, я не знаю А, я, я, да, загрузился случайно Так Буст, ну ладно, сейчас, Короче Короче, заходи в мапу, показывай как Ничего особенно? Можно просто отстрелиться и упасть на рампу Можешь делать буст об рампу и об пол то есть, когда вы делаете буст об рампы, например, на пол, он, во-первых, чуть длиннее, во-вторых, с хистом он эффективнее. Ну и как слик получается круто. Нет, вопа. Это... Где, блин, я вообще... Я вниз, упал. Капец, я там ни Но. разу не падал. Я решил наверх залезть здесь, побегать и как-то... Так, в принципе, небо классное, косяков, ну, больших, только вот эта вот большая среза, которая... От, от э, как сказать, отфильтровала народа Ну да, мелкие уж не будем разбирать Мы Их mm. Здесь жалко нельзя Через верх, потому что кажется то, что можно Делаешь вот такой аджет, туда сразу Но там тоже все закреплено. Да. Эмм Че, покажешь в UQ3 Че-нибудь Да бы, здесь вот, ничего, а? не, ничего нету Ты хотел бы проходить, ну... давай заходи и проходи карту ха, -ха, -ха. Ну, хоть скажи, в UK3, возможно ли пройти так? Как? Так? А, вот так же? Да, возможно, пройти ту же срезу через низ, ту же срезу вот здесь вот с, с двумя ракетами. Как, а, хотя нет, с двумя, по-моему, не получится, у тебя ракеты медленнее летят. Хотя, честно, я даже но не пробовал. Просто раньше, стреляешь, она прилетает в уровне, то есть нет неоправдания. Не да, я даже не пробовал. Вроде бы можно, да, 2х э, с этим, но намного сложнее Может, будет... Можно. Намного сложнее выруливать и попадать в эту, в эту дырочку. Здесь у нас в принципе то же самое на этой скорости пролетая через это все. А, тут тоже можно через верх без вот этих вот рампочек спокойно через стеночки вниз и здесь проходить. Я говорю, заходи в карту. Сошел? Я зашел, да, я тут. А, Что-то я это. Так, ну что, есть плазма, есть длинная прямая, бусты. А что-то два делал, а значит, не, не три. то два так и делал, а не три. А я объясню, почему только два, а не три. Потому что если делать сильные два буста, то третий никак не влезает, и я перелетаю. Но сильные же не всегда получаются. А, не ну... знаю. Слушай, че-чё? Мы вообще-то сильные дефрагеры, надо сделать сильные бусты. Вот. Значит, какие были варианты? Такой. А сейчас крус раз по варианту, чтобы вас не, не мучить. Значит, первый вариант был такой: делаем 2 буста, прыгаем на ракету, там до булжам с ракетой, сразу летаем направо. Второй вариант был: делаем 2 буста, дальше плазмим туда, потом делаем до булжам, немножечко плазмим, потом только переключаемся на ракету. Таким образом у нас будет больше высоты, то есть так вот плазму делаем и отстрелимся ракетой. Вот так будет чуть больше высоты и скорости. Вот и третий вариант, которым я играл, я просто делал 2 бустаб и плазмил вот без ракеты вот по этой стене вот до туда. То есть я с этой стены переходил на дабл и просто залетал без плазмы. Сейчас попробую... ой, сейчас секунду. Так, попробую показать. Быстрее. нет Но... онлайн метр не смущает. И вот была проблема в том, ну, я уже не буду вас мучить, а потом в дамке все это покажу. Чтобы, во-первых, не верется в эту штуку синюю дебильную. Потом mm -hmm. эти столбики. Вот. Да, и, и либо, либо прыгнуть на нижнюю э, перилину и с нее дальше запрыгнуть. Либо перепрыгнуть ее совсем эту лужу, которая там внутри. такое? Давай один раз дойди и... Это... Так, ёкала, да, вот, вот, вот она пролетел. стеночка. Которая мешается. Вот, тут надо было на скорости без в эту штуку. Она давала дополнительное ускорение вниз, и я потестил это выгоднее, чем просто сбрасывать так с боковым, и падать так вот, например, в ямку. То есть эффективнее а. ударится, потом здесь прокатиться и упасть сюда. А твоих, я не знаю, могут тут упасть, да? Вроде могу. Да, а могу. Так, тут немножко проблема в том, что сейчас мне скорости будет не хватать, но попробую по. Не хватило. А, чтобы тайм был самый лучший, лучше ракета стрелять как можно позже. О, получилось. Дальше мы видим. Сейчас... У тебя включим триггер, да? Так, сейчас подожди, я не ту кнопку зажал, что-то у меня сейчас начало лагать. А, так, все нормально. F... до да, клипа триггеры... Чё у меня лагает? Да, но я подожди. не могу споказать. сейчас мы появляемся в Дайн Кверенси, у нас есть стили Сейчас, подожди, я что-то сделал, а -а -а. что-то нажал, и у меня лаги вдруг включились А, я включил таймскейл случайно Я а... у тебя в середине был в или Ну, когда таймскейлы в онлайне включаешь, начинается как бы лаги, потому что ты у себя, ну, в общем Опа Да, запрыгиваемся, цепляемся головой за триггеры и показываемся вверху да, здесь мы делаем звоб, я делал звоб спиной, потому что... А сейчас скажу почему, потому что спиной у тебя угол же 87 градусов, правильно? И у тебя ракета, придет дополнительное ускорение. То есть она тебе не тормозит, если лицом, а наоборот тебя ускоряет. Вот, плюс мне было чуть удобнее его делать. Так, сейчас я... Так, нет, ну оба. Вот, и с помощью двух отстрелов... Так, сейчас здесь сохранимся, попробую сделать. Блин, это не так просто. Да, на самом деле, я научился пока. Кстати, этот звук, по-моему, самая большая была проблема карты, потому а, что. В прохождении вот тебе нужно было его умудриться сделать и попасть в окошечко. Вот, влюбляется, Рокет, Рокет, там, не знаю, Рокет еще один. Ну и и О, он... мне лень это проходить, короче, чтобы <laughs> я, Ну, честно скажу, мне карта не понравилась. Точнее, никак. Она мне понравилась с первого взгляда, а потом, когда Enter нашел этот срез, я такой, блин... Ты... Да, печаль. Надо срезы <паспал> делать, да. А, и плюс звук я тоже изначально... Ну, я предполагал, что можно долететь. Я думал, что не придется так играть, но в итоге это казалось очень быстро, и поэтому пришлось его делать. Можно сделать да. 2x звук, но я что-то тестил, у меня нормально не получалось. Там ну, нужно очень тайминг, получалось. очень сложный, потому что маленькая, как сказать. Да, не всегда. она тебя очень хорошо подхила, потому что у тебя всего только одна ракета на корректировку своего полета. Да, и это очень сложно. Так у тебя две ракетные корректировки, ты можешь, ну, понятно, да, почему проще гораздо попасть в дырочку. А так всего одна, и ну это давало 200-300 где-то, да. Я решил отказаться от этого роута. Вот, ну мы покажем вам в демках Да а, Ну что ж, мы переходим к демкам, наверное а, Сейчас я Открою демки Вот у меня компс, Алена Начнем с VQ3, сейчас я включу а, 5 секунд, народ а, Чтобы вы не это Могу вам картинку вот такую включить Чтобы вам было что я видеть подготовился. Да, у меня развайн, есть картинка, развайн. представляешь Сейчас я пытаюсь найти Дискорд, и я его не могу найти. Дискорд. А, ты видишь мой экран? Нет, я смотрю в свой дифраг, жду демки. Переключись на Дискорд, там у меня вроде стрим идет. Ты должен видеть меня. Хорошо, нет, не идет. Так, так, экран, так, так. А сейчас? И сейчас нет захвата Ничего. А, нет, подожди. Сейчас, сейчас, сейчас, О, есть, все, сорян. Так, мы возвращаемся в игру и начнем с WQ3 демок. Самый медленный у нас был Драконикс, который записал за одну минуту. Давай, Удивительно, да. но плей. Сейчас Демка. я его покритикую. Ну, наверное, он просто пристал, чтобы рейтинг все поднять. Подняется на самом последнем месте, он разве поднимается? Но, как известно, если проходишь... О, смотри, Если проходишь, то ну, физиков тебе дают 5 дополнительных очков. И, ну, вот, и в ЦПМ тебе просто прибавляется рейтинг. Не получилось... То есть драйв, в ЦПМ нет... А, нет, стоп, надо в две физики отправить. И тогда в обоих физиков тебе плюс 5 рейтинга будет. даже не знал? Что-то я про рейтинг э вообще плохо. Знал, как он работает. Ну вот он прошел. Ой, О, звоб ЗВО без О, ракет. Где? Нифига себе. Я не знал, что так можно. Ну так кто-то будет проходить. Ай, Джигук 3. Я-то думаю, что такое? Тут, что так медленно? Угораешь. Ну сразу видно, что он особо не парился. Прошел пару раз. Шочком, пешочком, да, без ракет, без всего. Поняться, упал. Как думаешь, что стоит кигнуть клана, Нет. Где нормальные ДНК? Эх, ладно, 1-10. Ну, человек фармит, давайте не будем его съесть за это, его дело. Так, следующий комполомос 57. Стоп, стоп. А, да, так, Комполомус правильно. Ты нажал? Да, да, Че? Все нормально, я просто не увидел. Надо было, кстати, включить сейчас. Так как многие с плазмой проходят, мне нужно, наверное... Бибокс включить, показать людям, хотя правильно они плазмят или нет. Да, вначале он довольно высоко поднимался, то есть там можно просто горизонтально было плазмить, тебя же внизу мне нельзя упасть. Нет, просто горизонтально и все. Mm -hmm. Он через низ? И просто об без, без ракеты, без без воба, без всего, без хоба немного А, стороны, ну как я проходил там. на обзоре первый раз, да медленно так же? Mm -hmm. Так, залез наверх, рокет, рокет, рокет, максимально надежно, так аккуратненько проходит. Отстрелился не ту рампу, мне кажется, был выгоднее отстрелиться от боковые рампочки, которые, да как еще. я сказал, ну, по, по 2-3 сделал концепт он на финиш сразу не упал и там тоже потерял сейчас потерял, я его включу еще дэмка буквально нету один uh, uh, у меня вот маленькая такая штучка есть которая помогает мне хотя бы посмотреть как он плазмет. не правильно <рекладывал> угол ниже надо было ставить намного и горизонтально плазмить ладно следующая демка. Uh, так 56 рейвен Play. Давай, ты теперь что-нибудь а, Где прыгание до стенки? Почему не было? Где эти... И подожди, так критично Где бусты? А, это же ВК-3 три 3, моменты Такой бустые, там, вк 3. <laughs> Да, ну хотя бы ну, можно было отойти назад на, по на полпрыжка, чтобы быстрее yes. начать Где 2x? Почему не было 2x? Ну не хватало, хотя не хватало, ВК-3 это медленно, но да. все равно боится человек Плазма, угол правильный, э, хоп. Нормально получается. Запрыгивает вперед. Тоже без звоба. Да, без боба, просто хоба, просто Просто наверх. Ух ты, боикс. Ой, креатив. Да. Да. Мне кажется, просто залетел с длитель без дополнительной ракеты. Лишний ракет дал. Да. В итоге высоко поднялся. Но ну, мне так показалось хватало ему там. О, наверх еле забрался. Рокет, и финиш. Да, там рампа кстати, прыгающий, не в поэтому одним можно Да, поэтому кое-как приходилось. Следующий эффект 38 секунд. что то все равно медленно, но ладно. Через стеночку, скорее всего. Да. Угол, кстати, отличный. Он чуть, -чуть правее полосочки должен оставляться. Там да, кутри надо чуть правее, а да, хорошую вообще, молодец. Эх, еле зацепил. Выход. Плазма по такой стеночке. Да, по буквой быстрее. Это мужка. Это, короче, для дырки. Хоп, с этим. О, отлично. Два ракета с хобом. Да, креативно. Он скорость занулял, поэтому получилось даже выгоднее, может быть. Ну, тут те, кто залетал в разгона в дырочку они видимо повыше будут. Ладно посмотрим. Да, он в конце так по спирали сохранение скорости переходил тоже, возможно выгодно, потому что 3 там. Может, Q3, там ну, хотя не знаю, на тестить. Будет Game быстро. House Эстония Play 37 и 7. Вот стеночки нормальный циркл А вот это плазма. О, нет, кстати офигенный Нет, не совсем офигенная. Там есть определенные. Уголок куда нужно целиться. Точнее, уголок, ну ладно. Зона 3-1 Не, там не 3-1, там чуть левее чем 3-1 надо. Целится. А он почти прям в нее целится. Оо, офигенно. Офигенно, долетел! Вау! Вообще без лишней ракеты долетел прямо сквозь. Красавчик. Здесь наверх, прям. Ой, на рамкушке Да, прям как финиш смазал. Мне кажется, можно было ракеты там под себя как-то дать и скорректировать он, себя Он с прыжка попробовал на рампе, а нужно было прыгать, точнее, стрелять вообще без прыжка. Типа как за как сказать: если рокет взрывается прямо перед тем, как ты коснешься рампы, у тебя получается полуслик, и тебя можно может закинуть наверх. То есть выгоднее без прыжка, просто с разгона стрелять в эту рампу было. Ладно. А лучше запустить ракету наперед и подняться еще быстрее. Но можно же. Возможно. Так, пуш за и 35,8. Давайте я его плазму. Ну, плазма. Отлично, подпрыгнул. А где горизонталь? не был горизонт. Да, выше вертикаль, хотя он по полу скользил, приятно продолжал давать высоту Это странно. Я понимаю то, что там разница, там 0-1, но просто так как бы. Ракету пускал не пол, выше. Это немножко сейфой потому что есть. Стреляешь пол, ты можешь просто не словить. по близко к полу. Ой, хорош, два X-hop. Раз выручки не но пошел быстрее, чем предыдущий чувак. Да. И за финиш хорош. Да, вот сейчас он, когда касался рампы, он выстрелил без прыжка и поэтому получилось, как бы, его горизонтальная скорость вертикально вертикальная преобразовалась. Я все-таки выключу, наверное, Так, что-то я 0 0 не ничего это был так пиу пиу раша 35 и 8 вниз горизонтально нормально в принципе плазница немножко вверх поднимает присел там уже прям горизонтально удержать мне кажется куда то уже у нас Тысяча. О, коснулся. слике здесь он кстати уже опа среди и здесь залетел сразу куда надо. Красавчик. Через не и правильную рамку использовал. А здесь у нас прыжка залетал, поэтому не получилось и упал вниз и все плохо и здесь потерял Ой, ой, ой, ой. Я вот печаль. На... Зачем он там прыгнул? <сх> Нет, ну не очевидно, как бы есть рампы, прыгай. <сх> mm -hmm. Ну в суперм, да. Ладно. Китти, Канада. Киттех. Это котенок, да? Ки да. Китанинг там. Значит поздно планировать, поэтому скорость меньше. Подпрыгнул. Вообще классное начало, поздно. Не, Надо. ну я говорю планировать начал поздно. Так планот хорошая. На 1100 у него был. О, он, он очень поздно ракету пустил, это тоже дало. Но он полный путь, видишь, он через плазмой проходил. И ракет, и 2х... Это что? 2х хоп был? 2х звоп. Подожди, подожди, он головой не упирался. Как он там звоп мог сделать? Сейчас... Давай еще раз, еще раз присмотрим. Быстренько. Да. А, нет. Уперся, да, ноль. Я уж испугался. Что он учима сделал? Да, звон двоих. Короче, у него нее двоих звон получился. Идеальный почти. Ну да, и он залетел в эту ямку. Какая О, фиган. По высоте много, да, по скорости, конечно, не идеально. Можно там идеально выбить. Так, FPS-зон. Финиш 35 и 11. А ты досмотрел до конца? Да. Я там в середине остановил Ладно, в общем, молодец, классное прохождение, но из-за среза потерял, сколько там, 5 секунд или больше Ну со звоба высоко бы летел еще Ну Зондер. то, что сделал, уже хорошо Зондер, Польша, плей Да, давай 4, а, 4, Что? Что это? что это? Офигеть! Опа! Опа! А кто от бота ну это самое нестандартное прохождение этой карты. Кстати, да, мы же можем давать призы за оригинальность. Не забываем мы же обзорщики. Мы привилегированный народ, так что... О, тоже двоих злоб. И... Ой, прикольно, что ты... 1900, смотри, что делает. Через боковину. Без... Без Эх, прям вот концовку смазал, прям, не чтобы от верти... Ну, нужно ровно было вверх, наверное, ему подняться, и от верхней угловой рампы еще выстрелить. А в остальном прям офигенно пройдено на такой скорости. А ты без работы на 2000 сквозь. Да, да, видел классно. Слушай, давай вначале пересмотрим, Давалось ли какой-то плюс быстренького замедления? Да, замедление по Здесь у него был нормальный, залет хороший. Я После... не плазмление. На старте. А, а, ты хотел на старте посмотреть что-то? А, давай замедление, покажи людям. Это, Это редкость. А, вот эту штуку. Тоже да. куда он целится вообще. Чуть-чуть ниже. Он одновременно стрейфит. Да, короче, очень нестандартная штука. И.. Ну, чуть больше скорости, может, совсем чуть-чуть делать -чуть. вот не знаю. Ну, он давал... подпрыгнул на скорости сколько? 630, по-моему, было. 500. Он чуть притормозил. 670, 680. Да. Ну, мне стало просто интересно, какая у меня скорость без этого всего. Где МАП? Ну, стой, стой, Давай в посмотрю, что время терять будет. Да? Или сейчас, это как? Сейчас. Э -э буквально... Хорошо. Я, я потеряю... У меня где-то 520 получается, если я начинаю 500, ш... ну 550. Здесь просто очень неудобный 530. А у него было 600, 670, 600... 680. Не, ну это не очень строитель, поэтому да. посмотрим. Ну, в общем, очень нестандартное начало, оно. Ладно. Но пока крутое. это приз-оригинальность предварительно. Да, да Она, видимо, не очень... 29.1 Aurum плей. Да, еще почти 2 секунды снял Давай смотреть да, да. Так, начало я с... Так, уголок В принципе, нормальный О, офигенно Ну как нормально? Слишком часто дверь поднимался Зачем? Там же слик Для прыжков Зачем он А, видимо, он не нашел там слик В смысле не нашел там слик? Ой, не так Черт, я... Вот, он, он срез сделал. Вот я 2 секунды. И звоб. Он сейчас со звоба... С, с одной ракеты. Я запутался в кнопках, сори, народ. Ну ладно, вроде нормально смотрится. Да, но я скажу, он 1700. в конце не на ранге, поэтому очень, очень хорошо взлетел вверх и довольно... Ну, да, типа верхний. Годный финиш. Да, я... вот 2 секунды просто за срезы. Ладно. И Чего да, ты, да. Да, да я реально запутался в кнопках Нажал случайно таймсклел Не выключил эту фигню Не включил э, клипы и короче, делал. <laughs> Так, ладно И Sentinel. плюс еще там Секунда среза, прям вообще такие таймы 31, 29, 28 Да, поздравляю Топ-1, поздравляем с Sentinel. -а. И он под... начали <связь> вот он же был по на горизонтальном начале, молодец. Тоже нашел срезу. Но ракет пускал раны, поэтому не очень эффективно. Да, 2х со звобом, отличный влет, 1500-1700. Рокет, рокет, рокет, рокет. Ух ты, он с ракеты отлетел через этот. Ой, он прыгнул на рампе. И поэтому плохо залетел, хотя он там Нет, он отлично залетел, давай еще раз посмотрю Но Он прыгнул на рампе Чуть-чуть замедление замедлил в паре мест а, Здесь у него очень хороший угол Он здесь после прыжка чуть-чуть вверх сделал, чтобы допрыгнуть до этого да, да. А, Угол правильный, дальше плазмил вот отличный у него уголок Дальше он еще подпрыгнул перед тем, как нужно, чтобы приземлиться прямо перед вот этим вот Перед этой рампой Здесь у него тоже хороший правильный уголок Дальше он падает вниз, делает Вот падает, но очень высоко, он не, он не скользит по, этому, по этой рампе, поэтому ракету он пускает раунд, немножко кривой спейсинг, и поэтому он теряет 200-300 где-то на этом, понимаешь, да? Ну да, возможно, чуть-чуть. У некоторых скорости гораздо больше, но не, ну, не гораздо больше. Шесть, так что здесь семь. немножко мимо. И здесь он делает циркл, вот, летит, цепляется за этот триггер, как раз вот здесь видно, как это происходит. Дальше прыжок... А, рокет наперед, а, звоп с, а, с двух ракет. Но звоп не самый хороший, хочу сказать. Mm -hmm. До... Го... нет, нормально, видишь, на 1600 нет, он прям вырывается. На 1500. У нас а. какой-то чувак проходил 1500, потом ракет 1900, там на 2000 перелетал, помнишь на сквозь прям все. В общем здесь попал куда нужно, дальше он делает ракет, чтобы перепрыгнуть на следующую штуку, и здесь с двух ракет залетает вверх. Рокет, рокет, он немножко скорости даже замедлил И здесь он он попрыгнул нет Да, с прыжка да, он на рампе, он прыжок заранее. Да. ну из-за того что он прям падал на нее сдалека он не мог перед ней подпрыгнуть и но все равно из-за такой большой скорости у него с этой ракеты получилось перелететь вот эту всю платформу и без вот колодчик вот... да прям сразу к финишу полетел и на рампу приземлился и в общем супер ну вот. не без костяков но топ-1 как да, говорится молодец Uh, так, дальше я, наверное, сначала покажем все 2 CPM, а потом покажем доп -топ -дем дополнительные демки. Uh, демка CPM. Переходим к CPM-обзору. Начнем с q да? Да, 40-10-3. Да. Так, я повыключаю опять вот эти все штуки. Надо бимт на него сделать, на бибокса, а то я забываю. Я с ним играю. <связано> а зачем ты бибоксу хочешь выключить? Пусть видим... Раз уж есть такие на ворота, почему не пользоваться? Или ты можно можешь, мы его чуть-чуть прозрачнее сделать, чтобы он не так э, раздражал. А тебя он не тоненький? Тоненький, но все равно можно еще более прозрачный. Мне даже кажется был бинт изменения прозрачности, но не вспомню сейчас. Ух ты! Колб! С И а где? -а где? -а -а что это? Он не нашел там слик, что ли, или что это было? Вот сейчас можно на него поругаться, потому что он не это, не сликал, не использовал, не знаю. Подожди, Кутрелекс? Да. А где он слик не нашел? Он кнопочкой, короче не боковыми, а Д пытался на слике сликать, а кнопкой, с зажатой кнопкой В пытался как-то вправо-влево на нем сликать, и ни черта не получилось. Но я так тебе объясню, зачем ты делается. Таким образом, ты точно не потеряешь скорость. Это сейфово для. Mm -hmm. Ну а что ты смеешься? Это сейфово Возможно. для людей, которые переживают, там у которых плюс может большой. Так, давай я сейчас быть. быстренько ND. Включу один, и у него сделаю RGB.1.1, A... A... A... Он прям, в конце вообще, проходил. Точка 2 надо сделать. Ну, только на старом, я скажу, в конце немножко странно приход... приходил. Можно было букв... ну, просто стрейфом разогнаться на последнюю рампу и сделать дебл-джамп наверх, и с одними ракетами подняться. А он останавливался на промежуточном этаже, делал руки-джамп, короче, кучу времени потратил. Проходить CPM, через, так же, как и в Q3, это, мне кажется, медленно. И надо было, как-то, 40... с потому... гранаты даже не смог двоих сделать М -м -м, печально, но что поделать правильный уголок с прыжка просто об без всего да, что-то мы просто пересмотрели топовых лук-три игроков, потом пошли опять на Было здесь хоть слик нормальный в рампу воткнулся, жалко и финиш 4 из 5 так дальше а, ср... а я правильно смотрел не мы которые посмотрели потом равен потом должен быть космонавт 41 Ответ и 4 до да, плей довольно большой трех у него да посмотри почему Плазма, угол хороший зря, он на плазмин до Врезался в стенку, очень медленно падал Мне кажется, быстрее было бы просто Эх А, он как-то странно ловил двоих с гранатой Да, немного странновато было Прыжка И ну, встал на гранату сразу Звук, с одного этого А где прыжок? Он, по-моему, не подпрыгнул Рокки там упал. Да, ну что, так быстрее, ты сразу в окошко выпадаешь. Финиш. Лучше, конечно, было подпрыгнуть и залететь по дуге немножко. Я раз, что на ракеты проходишь. То есть немножко по диагонали на рампу mm -hmm. зайти. но ну, ладно уж так прошел. не карапси, UK. Play. О! ГБ. Правда, слабенький, но все хоть какой-то. Он, случайно, не показался стрелил два раза, поэтому ГБ он не прервался. О, залетел, прервался. кстати, подпрыгнул на эту бимпочку. Да, и сделал, вообще. Mm -hmm. Скорости вообще не хватило Они видимо не знали то, что на рампе есть э, слик То, что на да. ней можно сликать Мы по-моему даже не показали в самом начале В смысле, я сказал слик? Mm -hmm. Ух ты! О, а по а, что он сбросил скорость? <связывается> а, просто горизонтально стеночка, которая там есть О, это случайно получилось? Так Очень я, я думаю случайно, но главное, что получилось Вряд ли он задумывал. Да, в конце запоролся на рампу, не упал. Гимрок, э, Беларусь. ГБ. О, тут ГБ как бы посочнее уже. Да, сослик, посликал нормально. Плазма наверх. У него падение вниз нормально, кстати. Ух ты. Использовал ракету здесь. Он с Кимом взял гранату. Ты заметил? Там граната проще брать, чем ракету. сложнее. Они раз в одной точке лежат? По-моему, нет. Вроде. Я просто не обращал внимания ни разу. Я помню, сколько намучился там очень тяжело с, кем с кемом было подбирать лишний ракет. Через, через верх. О, через Хорошо залетел через верх. Угу. А, я зацепился в конце чуть-чуть за пол. Да, у меня, если вы видели, тупой тайм за 26, но я бы был на третьем месте, если бы дослал, ну ладно, хотя бы чеки можно сравнивать Так, следующая демка идет... Подожди, мы Гемрок посмотрели, мы пропустили Равина, кажется Или... Нет, нет, Антон Ой, мы Антона пропустили, все. да, извините, пожалуйста Нет, не пропустили, Гимрок 38, Антон 36, Он следующий идет, все правильно А, все нормально, Равина смотрел, да. нет? А, Равина я смотрел, я, я этого... Антона не смотрел Сюда, вот, да, да, 3 значит, гб, чай... прыжок, дабл с ракеты, залет, офигенно Начало прямо да, очень классное Рокет, 2х А, 2х забрал а. ну, хорошо, гранату поймал кстати угу. Угл 70 не самый оптимальный, но и не ошибка С прыжка, просто звук без ракеты, рокет от сеночки а, С прыжка Нормальный слик, кстати, получился. моделька смешная. Я не помню, какая у него была моделька. А, это... рекорд? Это эффект? Да, это, видимо, один из самых первых записей была. Минус 6 секунд почти, офигень. Следующий Game Эстония, play. Просто без стр пока. Стрейф без ГБ, потом даблджамп плазма. О, кое-как получилось. Здесь немножко зацепился. О, ракету сразу вверх. пустил. Ну это тоже медленно, но. Там чтобы гарантированно поймать. Да, это там... нормальная тема. Там из-за неудобного прыжков иногда приходилось так делать. Ух ты! Отлично получилось. Звоб с э, этим. За двоих, да. Не решил 2x. ракету пускать Еще одну. Решил сейфову просто долететь. Не финиш. 35. На, все ракеты в конце промахнулся. Mm -hmm. Но в итоге нормально, в принципе, быстро. да. Звоб хороший. А, я вот думаю, мне мою демку вообще показывать или забить меня? Ну ты же Кстати, не участвовал, нам... и ты не ВР. Зачем тебе а, эту демку показывать okay, вообще? Okay. Не заслужил. Так, ты нажал дальше? Да, следующий. Плазма, прыжок на, эту, на уголок Прыжок, рокет, РЖ Вылетел куда нужно Ой, как медленно! Где прыжок? Зато, зато звук получился Ну да, он так отрусал Ой, врезался в рампу, потерял кучу скорости и здесь еще приземлился, и здесь воткнулся прям, а печаль, концовка вообще смазанная. Можно было постараться перебить еще раз себя. Да, можем просто в конце пудуге так завернуть, раз М -м -м. уж скорость сохраняешь. А он просто в башку ударился. Вулканоид, Раша. play. Ты мне договорить даже не даешь. Я тут анализирую. Ну как бы нужно Демке смотреть, насмотреться. А анализирую, кто будет? О, он через В залетел наверх, да, прикольно Через W Циркл Так, плазма Тоже делал Это циркл с, долго. С, хо, с хоба делал э, хоб плюс 2 ракеты Поэтому через низ И то плохо получилось Хорявенький слив получился Да, но здесь нормальный все прыгал Ну да, в конце не получился, так но... На первой рампе, но так, в принципе, тоже быстрее, из, чем предыдущий. Из-за того, что концовка у него хорошая, и то быстрее получилось, чем... Да. Чем кар цил... Карциус был? Ладно. Зил, да. Зил, Франция, плей. Не, Вулканоид был, подожди, Вулканойд был. Подожди, кар Каркуса не смотрели? Смотрели. Ну, тебе виднее, вроде смотрели. мы Только что был Вулканойд, я говорю, он был чуть быстрее, чем Карциус, потому что концовка лучше и начало лучше. А, Хотя туда. середину у была прям вообще идеальный звоб, получил, славил Так, Зил, да. Франция На 2 секунды целых обогнал, сейчас посмотрим О, уст. Проходил через ракету И О, просто сразу ракеты да. сразу взлетел, не коснулся рампы, поэтому... У тебя довольно быстро упал 8 2x mm -hmm. Нормально ну а ну, после лёба по передней стенке, но ну, это, в принципе, не влияет, конечно. Но если прям уж э, заниматься прямо отрочишься, то, конечно, боковой Просто зло без всего, нормально. Дабл джамп Ой, не ту рампу, не ту рампу задел, да? В смысле? Да, он нормально я ну, что он скорость потерял. Ну потому что дабл то не сделал. А, Вроде. да. мне просто показалось, как-то криво сделал. Ну ладно, может, стран. Crazy fall, Скотланд. Шотландия. взял в Шотландии. Интересно, они там юбка ходят? Или как? Юбка. Вдруг он там прям прирожденный Там же в килках все ходят, все нормально в Шотландии. Они там еще на этих умеют, на играют, на валынках да-да-да, прыгнул сразу на звук, поэтому хочу быстрее Не финиш вот, видишь, 1600, а там был 1000 после 2000 1200, он либо там не прыгнул, либо как-то криво я не понял, как так много скорости потерял просто воткнулся в рампу это Зил был, да? да, нет, призял, сейчас, а Зил блин, я вот ее хотел посмотреть сейчас быстро домотаю Сори на за замелькание. если там у кого-то проблемы, можете, не знаю, перемотать на 10 секунд. Да, обзор Писали, поэтому извините. Да, он здесь прыгает и, по-моему, прыжок чуть позже нажал. Он сначала врезался в рампу, потом уже подпрыгнул, поэтому так сильно, да, поэтому так сильно он потерял. Так, ладно. Хей Джази. Джази из Египта, офигеть. Да. Я, конечно. Это может не знаю, Египет. Азбук от Египта вообще. Сейчас, Наверное, я просто не видел, не знаю. Ну ты жопы ты обзорщик. Mm -hmm. Отличный play. полет. Да. Ружок. И проходит вообще круто. Через низ. А, можно было. Немного странно у него выбор был. Как целится? кидал полуракету, офигеть. с дебл джампа здесь пал и здесь попал а концовку выгоднее было без рампы проходить и начало ну, в общем можно сказать то что он там какие-то срезы не заюзал что-то там не сделал но в принципе неплохо что? хейз хейз хейз вообще да, давно играет как бы хороший чувак Хороший демки записывает Может, на просто заслу... не нашел посмотрим. Сейчас посмотрим ну, да. Начало медленночного Предыдущего чувака на где-то 400 Да, через Ракету пол Фулл рано... -раунд. Да. -раунд. раунд Через боковину Циркл Да, 2х хоп 2х хоп через низ, то есть не, не влетая В дырочку И рампу использовал через верх Поленился использовать, э, заряд дырочку. Интересно. Mm, да, немного странновато. Ладно. Начес. Ну, ладно, Кинин то хороший по дуге у меня получился, поэтому в mm. целом довольно неплохо. Начес раша. Плей. 28.2. Еще на 2 секунды быстрее. Насос, красавчик ГБ, ГБ, ГБ, 3 ГБ, неплохо? 3 ГБ. Да, влет сразу через все. Немножко поспикал. Да, 2x Да, ой, срезка Молодец Да, сейчас люди срезы делают Я, наверное, тогда включу триггеры с клипами Потом, я помню, на обзоре поругали за то, что я весь обзор с клипами играл И кому-то, типа, они раздражали, не знаю, кого Ой, в конце затопился башкой Он присел, но все равно не хватило Кьёй, Финляндия К Кьёй в принципе, да. О, бока, боковой. Что это что, это за... Опа, пересмотрим. Что это Опа! за ботовод? Не знаю. Да, он циркал нормальный. Плюс 24 на 2х от меня, серьезно? Боковой. ГБ. Ты видел это? А там следующий. Ты смотри, второй ГБ, как он делает. А ты че за мной присматриваешь? Я до конца зашу смотреть. В смысле, че? Да, Короче. Ну, давай заново, хорошо, сейчас. Ты же на меня смотришь? Я смотрю. Ты чё, прикалываешься? Я из игры смотрю демки. А, я думал, ты мой это смотришь, как я обзор. Это делаю. <свистит> это я, я же должен сам смотреть, рассмотрен, замедлять. А вы вообще как делать обычно? Я не знаю, я обычно всегда так делал. Короче, ты включи, включи мой этот экран. Ну давай, хорошо, извините, ребят. <laughs> а то я замедляю, показываю медленно, говорю, типа, что за фигня, а ты там у себя что-то другое смотришь. Так давай. я тоже изучаю, тоже обсуждаю. Еще раз. Смотришь? Да, да, Короче, да, да. видишь, что он делает? Он вначале делает ГБ боковины кнопкой left. Застрейфил. старейшим. За Да. да потом, просто... потом смотри, что он делает. Он mm -hmm. делает ГБ и вот, вот, вот что это за фигня такая? такое? Но это получается, у нас 84 развернулся. Он... Кнопки жмет, и кнопкой просто... бэк, еще ГБ назад. Что это что за? Нет, ну конечно, все понял. Смотри, как он делал плазмит. Я думал так делать. Дабл Джам. Сложно. С ракетой. 1900. Слушай, это ну... интересное начало. Но это прям вообще какой-то почти нестандартный. Нет, ну ГБ мы, собственно, и в Африке ГБ, да? А, все-таки тот чувак плазмил от пола. Я думаю. Ну, еще подумай, mm -hmm. конечно, кому приз оригинальный. Я все-таки голосую за, за этого. Зондер, да, вроде бы. Так, Зондер. ладно, здесь прыжок. И... да, звук ракетой. ракеты. Звук горожек, идеаль. Рокет, рокет, рокет. Он да, прис... вот. А, он, он зря присел на последней ракете, на предпоследней потому что приседание ему позволило пролететь дальше. Хотя, возможно, хотел удариться головой об другую рампу. Мне кажется, эффективно стрелиться просто кнопкой назад и полететь по диагонали на финиш вниз. И там делать уже буст или, или отстрел. В общем, вот. очень оригинальное, нестандартное прохождение. Быстрое, с хорошим финишем, но не нашел срезу. И поэтому только, только топ-4. В right, да. USA USA. Top 3 Да. ГБ. ГБ. Плазма. Китерга, это ГБ. Джамп. Залет, ударился головой, отлично. Здесь на 1100. Ну ракету рада, какая -то. о, падал вниз. Но, тем не менее, пришел быстро. Да, немножко уголок не совсем точно выставил. лазме, но все равно неплохо. Слушай, 1900. Ты видел, как он... Да, да. А Слушай, лучшим пришел. А я... Меня немножко удивило, как он рокет сделал. То ли он... Сейчас я домотаю, сори опять за эту быструю фигню Он после влета в... Здесь у него... А, это звоб был, да, звоб с а, звоб. этим... Привет, там. Вот, вот здесь вот эту ракету как-то очень-очень... Сейчас... А, он просто подпрыгнул из наискосок, это подсебяшка была Ну это как подсебяшка, -то. да... Слушай, а что если он просчитал? Что если он сделает отстрел нормальный, он не успеет отстрелиться второй ракеты от стены. Mm -hmm. И он калькулейт откинул ракету, чтобы затормозить и успеть отстрелиться третий раз. Второй раз. Что может это? быть, может быть, не знаю. Это жесткий пуфту, да. Драконикс 24.3. Вот плюс 7, 6, 5, 4, плюс 3 секунды. Скорее всего, среза дает. Ну, она побольше может быть дает, но ладно. ГБ. 1 ГБ. 1 ГБ, плазма. Даблджамп, плазма. А где Рокет? Где Рокет? Почему не завязал? Забыл? Да, RG, вылет. подожди, он, он же не брал Рокет вообще. А, да, он же без ракеты что-то я пропустил. 1800, рокет, рокет, Рокет, Рокет, Рокет, вниз, Рокет вверх, назад и финиш. Ну конец, такой себе драконик, такой себе, конечно. И Маскаль, 22,8. Ура, топ-1. Да. А, ГБ, ГБ, плазма Даблджамп с плазмы Да, ты же тоже без ракеты Я потесил, но это было быстрее 1800, тоже можно было побольше выбить Можно И концовка, кстати, офигенно получилась ну, у меня на самом деле не очень буст получился, я могу рассказать сейчас, когда будем смотреть замедление, что у меня не получилось, что я хотел сделать. Прямо сейчас будем. Ну да. То замедляй. Ну, замедляй. ГБ, ГБ. Нормально. Ну, вот у меня тысяч... получалось тысячи ну не совсем, Я меня тут еще стенка варилась. Короче, вначале я не донес 400 где-то или 300. А. у меня даже быть 3650 плюс скорость, Ну в этой попытке уж так получилось. У угол правильный, даблджамп, Абрампус, плазмой. Здесь тоже все отлично залетело, три плазминки и позволило залететь прямо через... Да, в самый верх я залетаю, касаясь рапу высоко сразу, да, хорошо падаю. А здесь не пробовал заворачивать так, чтобы не скользить по этой фигне? А пробовал, получалось неэффективно. Здесь, смотри, в самый последний момент прыгаю для спейсинга идеального. И в последний момент две ракеты. Идеально только Д. получилось. Mm -hmm. Так, ударился головой, да... Теледжамп нормально сразу зацепление зацеплением этого триггера. Рокет. Да, я приседал, конечно, но это было сложно, потому что я когда приседал, я появлялся, и иногда поджог не сарабатывал, потому что у меня был в прис приседе, да? Вот. С одной ракетой 1200, 1200, и здесь какой-то рокет прям вообще так себе получился. Ну да, для высоты как-то получилось коряво, да. Корявая демка, не спорю. О! Вот видел, я скорость потерял. Да-да-да, из-за того, Там что -то зацепил. странный слик. Да, он не везде, этот слик, находится. Я кое-как отстрелился с последней ракетой. Mm -hmm. Тут у меня очень-очень, вообще скорость плохая. Но нормальная ракета стрелилась. Вот здесь кнопку назад, без контрол, сразу вниз лечу. И тут надо делать ГБ. И у меня, видишь, а, ГБ куда то да, да, да. получилось. Да, понял. Надо 1300 плюс выбивать, минимум. Вот, и... Так, все. Вроде бы все хорошо, всех показали. И у нас есть две дополнительные демки. К сожалению, к сожалению, не знаю, Ксас решил их не отослать, но у него Ему есть. А, не понравился, он сказал. Да, у него есть две неплохих демки. 27,9 и 21.7. Если посмотреть на это, 27,9 это плюс 0,5 от Сентинела, А 21.7 это у нас. Э... Плюс сека, чуть больше. Да, плюс бли... больше, чем плюс сека от москаля. Ладно, сейчас я покажу. Э, 20 Ксас, плей. Давай я прокомментирую. Я изучал демку его. А, давай быстро посмотрим, пока. Я, правда не изучал. Просто, как -то, как -то скажу. Он, он там интересно как-то срезал сейчас прыжок видел да он как-то не прыгал вниз ой какая идеальная ракета получилась 2000 ой он, видел он ракет дал под себя чтобы пролететь это хорошая хорошее видел офигенно Обычно люди все втыкались в пол Я могу нюансы показать Во-первых, у него начало он с плазмы делал, чтобы допрыгнуть вот сюда до этого краешка Дальше у него очень хороший угол выставлен Правильный для плазмы ВП-3 Дальше Вот он начал раньше подниматься Вроде все падали вниз, прыгали, удалялись об рамку А он прыгнул заранее и начал подниматься заранее Я не помню, так делали или нет? Не помню так, здесь, в принципе, срезы, которые мало кто сделал, мало кто нашел. Дальше он здесь сделал один э, звоб с одной ракеты и с двух, ну, с одной ракеты долетел. Без этого всего, рокет почти как CPM, три ракеты. Вот еле-еле последняя еле -еле ракета, принес. да, отстрелился. Здесь э, он ракеты после касания. Он не прыгнул, да? Здесь, мне кажется, надо было дождаться того, как он головой ударится. Но он заранее выстрелил. И чуть-чуть не это. Вот здесь вот. Как будто он сейчас упадет на, на пол. Но он стреляет ракетой вниз, и она его позволяет перескочить этот уголок. Поэтому получилось все-таки. Полный раунд в конце еще. Но мне кажется, все-таки реально нужно было дождаться, пока ты поднимешься наверх. Mm -hmm. С помощью кнопки назад ты как раз залетаешь прямо в дырку. Mm -hmm. Мне кажется, так было эффективно. 21.7. Ксас, блей. Так, тут он проходил по-другому, не как я, через ракету. Ему так было удобнее, как я понял, он не ударялся в рампу. То есть там был выбор, ударяться в рампу, но поднимаешься пузырку, либо летишь низко, но в рампу не ударяешься. Вроде как ударяться в рампу быстрее. 1950, ты Да. Еле-еле спрятаться, риск, вот, вот, вот, нормально. Ой, конец запорол, конец, у меня лучше, даже мой запоротый у меня лучше. Он... Он не мог там, по-моему, ГБ сделать Поэтому такая фигня получилась Как ты не мог ГБ сделать? Сейчас посмотрим Давай в замедление, Стафи, покажу да. да, да, да, да. Во-первых, он тут делает не три быста, а два Потому, потому что третий, третий да, да, да, тут негде Здесь приземляешься почти на краешек И если делать ГБ, ты свалишься просто Вот здесь вот, с прыжка Поэтому он просто с двух, с двух прыжков перепрыгивает Здесь подбирает рокет Делает даблджамп с ракетой как же меня здесь раздражали. Я вот эти вот. дополнительно, сразу ракета отстрелился. Здесь так раздражали меня эти палки сбоку, слева, справа-слева. Перелистает. Да, ужас, за да. Заворот. Заворот. Да ракета пускает Это, это из-за из спейсинга. Террориста. Там очень неудобно стрелять ее поздно. Я не знаю, сколько Слушай, он там неудобно, стрелять. Я же стрелял. Кто говорит об удобности? Mm -hmm. Надо рек ставить. Так, ладно. так что он потерял тут 200-300 Здесь зато ты 2Х не сделал А он сделал А он, он 10 200-300 вернул как раз на этом 2Х А он, видишь на 1500 вылетел И еще да, ракетой 1950 сделал да. Скорость больше и потом и дальше он много сэкономил Ну да и тут еще С, э, э, С скра... краучем приз... приземлился Много не сликал чтобы здесь Он вот та... второй трениться. ракеты, Прям еле-еле в самый-самый краешек вот прям зацепил его. Да. Дальше он еще одна ракета использовал. Дабл-джамп с ракетом. зафигенно прошел. Р -ро -р Рокет смотри. в потолок вообще получился. И здесь у него кнопку за сжал, Прыжок. А, -а, а, он не попал в рампу. Он в пол Он, он не сделал. Он мог лететь немножко по дуге на финиш. А он уперся в стенку, потерял почти всю скорость. Ну, я сейчас забрал там точно где-то 200-300, ну 300, наверное, где-то так Вот, вот такая вот фигня Сейчас я переключу на браузер бот принципе, результаты варкапа Варкап был с 16.07.22 Это у нас июль, с 16, 16 июля по 23 июля Сейчас у нас идет Сейчас у нас идет вот такой варкап Rdf.com 13 Демки на нем посмотрим, присылайте я не знаю, надеюсь, что будут. Осталось до конца, к сожалению, не очень много, но все равно. А я точно будет. Mm -hmm. uh -huh. uh, поздравляем Москаля и Сентинелла за то, что взяли топ-1. Uh, грустим о том, что... Ну, oh, в смысле, грустим. Uh, как сказать... Ну, я на самом деле знал тайм Ксаса, я mm -hmm. просто удивился, почему он не пристал. Я думал, mm -hmm. типа, ладно, он. проиграл и проиграл. А взял, опа, выиграл. Как Присылайте демки, чтобы вам рейтинг начислялся, все такое. Будем, надеюсь, сделаем обзор какой-нибудь ближайший. Вот, ну вроде все. Всем спасибо тогда за обзоры. Да, всем спасибо. Да, всем, всем пока. Всем пока. Всем пока.